Всем привет! Сегодня на обзоре а, дрон KF-101 Max. А, что первое заметил, приехал без упаковки, то есть картонной, хотя она имеется. На других обзорах в YouTube можно это увидеть. Не приехал в обычной похожей упаковке, только еще мягкая была там пупырка и дальше вот сумка. А, забегая вперед, следующий обзор это будет на... Аналог его это F11S4K PRO, довольно популярная модель. И сейчас это будет KF101MAX, как уже сказал. Менее популярная модель, хотя при этом, на мой взгляд, это прямой конкурент модели F11S4K PRO. Модель почему менее популярная, для меня непонятно на самом деле, что на российском рынке, СНГ, даже прочие азиатские рынки. Очень мало у неё обзоров, очень мало кто-то ее использует, хотя модель интересная. Ну, в общем, начнем с комплектации. Ну, сумка, как уже сказал, такая довольно простая. Рекомендую сразу для тех, кто собирается себе покупать данную модель и оставлять ее для использования, присмотрите на Алиэкспрессе кейсы, там, буквально они тысячу-полторы стоят, очень хорошие кейсы, там, по типу для DJI, прочные, надежные и там можно как раз подобрать под размер этого коптера, очень легко, потому что это копия DJI комплектация стандартная, будут идти отверка, кабель лопасти запасные ничего такого, всех естественно инструкция, очень удобная на мой взгляд такая книжечка, большая хорошая, на двух языках, на английском там в принципе здесь все с изображениями, все понятно никаких вопросов ни у кого не должно возникнуть, даже там картинки живые в принципе, ну, очень удобно. И ну, китайский, естественно, язык для тому, кому интересны азиатские языки. Шутка. Так. Комплектация. Дальше. Заказал модель с тремя аккумуляторами. Ну, были все в пакетиках, естественно. Я их уже просто снял. Вот, второй аккумулятор и третий аккумулятор в самом дроне. Аккумуляторы трехбаночные. На 2500 микроампер. Они разбираются. То есть, в принципе, можно их, если что, отремонтировать, либо внутри заменить сами банки. Это очень удобная фишка, потому что есть китайские дешевые дроны, у которых не разбираются. По весу. Давайте посмотрим, сколько примерно весят. 189 грамм. Второй. 188 грамм. В принципе одинаково. Разъем используется для перезарядки Type-C. Тоже довольно удобно, современно. Следующий пульт. Тоже не буду останавливаться очень подробно. Расскажу более просто внешнем виде и тому подобное. Тому кому интересно подробно, можете посмотреть в других роликах на YouTube. В принципе, очень до... большое количество роликов, всю информацию можно найти. Пульт стандартный, в принципе, тоже копия из DJI'ов, но мне он нравится, на самом деле его внешнее исполнение, пластик хоть и дешевый, все исполнение самого дешевое, но опять же лежит в руке довольно удобно, ничего не трещит, не хрустит, ну, немножко, ну постарались китайцы, стандартное включение кнопка включение дпс до да, автовозврат с переключение скоростей калибровка дальше управления, антерки не муляжи обе активные там две дипольки а, почему потому что эта модель уже с репитером которая на три километра предназначена то есть можно легко это увидеть здесь есть проводок и здесь есть проводок что еще из пульта Ну, на дальность Ой, зум камеры, включение видео, включение фото. Здесь дальше держатель для телефона. Имеется. Пульт со встроенным аккумулятором на тысячу микроампер. В среднем его должно хватать где-то на три аккумулятора использования в дроне, да, то есть на три полета по 25 минут. Ну, аккумулятор, как заявлено, в среднем держит 25 минут. Плюс-минус, естественно, это все зависит от условий. Холодно, тепло, есть ветер, нет ветра и так далее. Так, сейчас сумку немножко уберу. Ну и сам квадрокоптер. Квадрокоптер довольно такой увесистый, большой размер. То есть вот ладонь, да, вот как он смотрится. По весу, если сразу сказать, заявлено, что около 600 там чуть больше 600 грамм, на самом деле он весит меньше. Попробую 587 грамм, так, может быть немножко по-другому попробовать, погрешность как-то исключить. Тоже 587,5 грамм, то есть по факту он даже легче, чем заявлено. Смотрится неплохо, тоже довольно симпатично, никаких там таких грубых надписей нету. Довольно удобно, лаконично. Ничего не болтается. Пластик на ощупь очень приятный. Такой довольно хороший. То есть тот же пульт намного дешевле на ощупь. Камера. Основная, давайте с нее начнем, на, на 2,5К, то есть разрешение видео, которое он снимает 1440p, фото там 4К разрешения. но забегая вперед скажу сразу, фото почему-то очень сильно зернится ну шум присутствует, а, в принципе это объяснимо, так как камера на самом деле Full HD и искусственно она программно точнее расширяет Кадр. Соответственно, фото, мягко говоря, плохого качества получается. Ну, получше, чем у популярных таких дронов, как SG-907 Max, 906, 908. Видео очень хорошего получается качества. Там В конце ролика пример размещу. Ну, и с техническими особенностями видеофайла. Там поток на 15 мегабит. Вот эти три кадры. 30 FPS снимает, то есть 30 кадров в секунду. Дальше. А, никаких датчиков у этого дрона нету. То есть ни, оптик, ни оптического стабилизатора, ни нижней просто камеры. Это улежи то есть просто пластик или стеклышко. Ну, зато есть везде воздуховоды. То есть охлаждается модель. Если летом вылетаете. Зимой, конечно. Ну, вообще не рекомендуется, потому что заявлено не ниже 0 градусов использовать. Но мы попробуем что-то затестить, хоть сейчас и зима. Уже попозже на улице полетаем. Из особенностей дальше. Здесь слот для флеш-карты. Модель у меня тоже еще с флешкой привезли. На 64 гигабайта. Флешка заявлена у третьего класса. То есть звучит неплохо. То есть ультраскоростная, то есть где-то запись должна доходить до 90 мегабайт в секунду, на самом деле забегая вперед я уже ее затестил естественно ничего такого нету там не больше 40 мегабит в секунду идет именно скорость записи так, ну, давайте сумку берём, чтобы Всякий чтобы не зацепить лопастями будем включать все отлично сейчас где-то в течение там 40 секунд должна законектиться он непосредственно с пультом давайте выключим включим а, почему так долго ну потому что пульт с репитером поэтому придется немножко подождать в общем работает он обращение между пультом и дроном на частоте 58 герц то есть это идет видеолинк и на дальность сигнал. Все поступает на пульт, а уже с пульта на телефон на частоте 2.4 должно работать. Ну, проверим, посмотрим. О, законнектится. Отлично. Ну, давайте сразу включим. Проверка. Работает. Отлично. Все крутится. Выключен. замечательно тесты полетов будет чуть позже по стойкам касаемо приложения но ну здесь у меня андроид такого плана приложения идет которое по ссылке с инструкцией это vs gps pro на самом деле можно использовать другие приложения давайте сразу Подключимся к дрону. Так, Wi-Fi. Вот он дрон уже нашел его. EIS5G. Подключиться. Подключается. Но он не к дрону подключается, подключается к пульту. На самом деле работает. Ну да, подтверждение. То есть Работает на частоте 2,4 Гц. Вот стань. То есть это приложение подключ ну, приложение с телефона подключается к пульту. Классическое стандартное приложение. Из настроек здесь довольно скудненько. То есть режим новичка, то есть задание высоты. Радиус. Калибровки, форматирование флешки и выбор разрешения на экране. Ну, ставим стандартный, то есть full. Все, все настройки. Больше никаких настроек здесь нету. Очень скудно. В принципе, есть другие приложения, которые тоже подходят под этот квадрокоптер. kx 101 Max. Но в принципе этого достаточно. Из дополнительных опций, что здесь есть? Ну, автозалет. Возврат домой. И также дополнительные опции. То есть использование 3D очков. Тоже в дальнейшем будет обзор на это у меня не есть. Ну, это просто вывод изображения на очки. Никакого управления, естественно, нету. Полет по точкам заданным. Слежение за вами. Непосредственно вокруг вас жестом жестам, ну и в принципе все. остальное интересно. есть, ну, выбор скорости добавление музыки и так далее. есть еще, как понимает это калибровка дополнительная ручная подвеса. здесь все на китайском. Ну, в принципе все. Ну, посмотрим как вот камера работает. вроде все нормально. Сигнал передается на, в приложение в разрешение HD, то есть 720. Спасибо за просмотр. Дальше нас ждут обзоры двух этих моделей, то есть сравнение, тесты KF101 Max против F11 S4K Pro. Выявим все их плюсы и минусы. У меня будет две недели на все это, что в дальнейшем одну модель оставить себе и одну вернуть обратно китайцам продавцу, для этого еще хорошо, на Алиэкспресс удобно есть опция бесплатный возврат сравним, посмотрим в разных условиях, в дальнейшем с моделью, которую мы определились, оставили будем дальше тоже тестировать делать небольшие апгрейды то есть моддинг, то есть менять будем антенну на пульте, добиваться более стабильного сигнала на дальности видеолинк вот, сравним что, будем сравнивать работу флешкарт разного класса как это влияет на качество съемки в разных условиях будем сравнивать квадрокоптеры то есть день ночь там холод тепло и так далее Напор, сильный ветер то есть камеру да будем сравнивать на дальность конечно же на сигналы и тому подобное в общем смотрите ждите следующих видео всем спасибо Всем до свидания.